Смотри это видео до конца, потому что сегодня мы разберем 9 конкретных способов, как привлечь инвестиции в свой проект, как найти деньги для своего проекта. Я покажу и расскажу, дам рекомендации, в каких случаях, какие способы использовать, поэтому, как обычно, ставь палец вверх, это будет лайк like алансом awesome. подпишись на новые видео, пиши комментарии, не забывай, комментарии для нас самая важная обратная связь для того, чтобы видеть, какие материалы тебе интересны и о чем еще записывать новые ролики. И, и поехали! Итак, вот мы и приехали. Начинаем. Первая неочевидная вещь, то, что инвестировать в свой проект можно личные деньги. То есть, если ты видишь, что проект растущий дает хорошую доходность, часто бывает ошибки, что люди пытаются уже на этом этапе начать диверсифицироваться. Вот мне нужны облигации, вот мне нужны акции, мне нужно инвестировать в ПИФ еще куда-то. У него под боком стратегия, которая ему приносит там сто годовых, в которой он хорошо разбирается, но почему-то не использует. То есть здесь самое важное понимать дело не в количестве. И первый ответ на вопрос в личном капитале то, что часто заработать деньги гораздо проще, чем их привлечь. Для многих это неочевидная вещь. И подумайте, если у вас прямо сейчас есть проект в голове, который вы хотите масштабировать при помощи денег, а подумайте, а как сделать так, чтобы и этот проект вам принес деньги уже сейчас, например, и эти деньги уже используют для того, чтобы развиваться. То есть нужно задать всего два вопроса. Первое, а сколько денег мне на самом деле нужно? И второе, как я могу их заработать быстро? И часто ответ приходит, и многие люди именно на этом этапе, вот подумайте, просто можете даже видео на паузу поставить, подумайте, а как я могу вот эту сумму денег быстро заработать. Второе, это ипотека, это чаще всего связано с недвижимостью, но давайте условно это разные виды кредитов, да, ипотека, автокредит, то есть кредит целевой кредит под что-то. Это, ну, в недвижимости это всегда ипотека, потому что кредитное плечо работает очень хорошо по причине того, что тело инвестиций часто оно не сокращается, да, то есть оно хорошо сохраняется. Ты сдаешь, допустим, недвижимость в аренду, в посуточную или в длительную. Либо это коммерческая недвижимость. И ты выплачиваешь тело кредита. Ты выплачиваешь платеж по ипотеке. у тебя какая-то сумма остается. То есть это, ну, это понятно. И у нас есть много кейсов на канале про доходную недвижимость. В конце будет ссылка на кейсы. Рекомендую также посмотреть. И здесь вот мы ее вот добавим. Хорошо. Третье. Это потребительский кредит. Это штука, которая, в принципе, не целевая. И ты можешь использовать ее куда угодно. Часто ребята используют для того, чтобы финансировать первый взнос и реализовать проект вообще без денег. Но здесь нужен опыт, и это нужно делать очень-очень аккуратно. То есть, потому что ну, если превысить кредит на нагрузку, можно очень сильно задрать риски, и для новичков я не рекомендую это делать. Соответственно, есть четвертая история, это частный займ То есть, если первые три не сработали, на самом деле, ипотеку, автокредиты и потреб-кредиты я всегда делал через брокеров. То есть, у меня есть мой инвестор с команды «Брокер». Будет здесь ссылка, можете зайти в мою инсту, и там по ссылке найти контакт подрядчика, с которым я работаю. Соответственно, я всегда работаю с ними, потому что у них есть... В этом хорошие компетенции, а у меня есть компетенции в другом. Собственно говоря, я экономлю время, они зарабатывают деньги, а я запускаю просто больше проектов. Четвертое это частный займ. Тоже частая история, когда тебе часто она краткосрочная. То есть тебе нужно, допустим, на небольшой срок какую-то сумму денег для того, чтобы пополнить оборотку, например, что-то купить. У тебя уже есть покупатель на актив, ты берешь, например, ну не знаю, с торгов помещению за 10 миллионов, у тебя есть покупатель за 20 миллионов, или банк готов его принять залог, выдать ипотеку и так далее. То есть и ты вот в этой короткой истории, ты часто берешь эти деньги, но здесь тоже надо очень внимательно, потому что если не рассчитать риски, самый худший сценарий, то ты будешь должен отдавать эти деньги. Соответственно, здесь всегда надо просчитывать. Пятая, пятая тема, как получить и финансировать инвестиционный проект, это аренда актива, то есть вместо того, чтобы этот актив купить, в ипотеку, либо за свои деньги, либо в потреб кредит, ты этот актив арендуешь. То есть это может быть долгосрочная аренда, часто это, если это коммерческая недвижимость, это может быть аренда у города, это, либо если это, допустим, аренда какого-то частника, это чаще всего жилая недвижимость и недвижимость. Это субарендная недвижимость. У нас есть тоже видео на этом канале. Также мы здесь добавим. Был кейс недавно про субарендный бизнес, который приносит 3% в месяц. Поэтому тоже посмотрите, если эта тема актуальна. То есть аренда активов, мало того, что она позволяет зайти с, небольшим, ну, с небольшими начальными инвестициями, плюс она... Позволяет купить актив ниже рынка. Это один из способов получить актив гораздо ниже, чем сразу заплатить за него полную стоимость. И начать выплачивать не только процент по ипотеке, но еще и тело всего кредита. Да? То есть лучше, когда ты тело не выплачешь, а просто платишь арендную плату небольшую. Пункт номер шесть это рассрочка. То есть если есть возможность договориться о том, чтобы что-то купить в рассрочку, разбить платежи, например, 50% сразу, 3 платежа, там, допустим, в течение года, это всегда будет работать лучше. Потому что тебе не так нужно не всю сумму денег, а сумму только на вот этот первоначальный взнос. А остальные платежи, возможно, ты сможешь уже получить из арендного дохода, если, например, это арендная стратегия какая-то. Или, например, ты берешь потом в рассрочку и потом на какой-то момент находишь покупателя, который дает тебе всю сумму. Ты выплачиваешь его продавцу и потом уже все остальное. Ну, то есть, есть э, история, когда ребята просят, э, вносят 10% Алан бронируют за собой эту недвижимость. И на эту сумму уже начинают искать покупателя. То есть, за 10% они внесли. Платеж по просрочки у них, там, допустим, следующий через 3-4 месяца. Они находят покупателя, допустим, с цифрой там, плюс 20-30% и зарабатывают уже на чужих деньгах. Такие стратегии тоже работают. И здесь нужно просто опыт, смелость и... Ну, общение в тусовке, потому что часто такие проекты тоже приходят. Пункт номер восемь это участие компетенциями. У нас было видео на канале «4 способа участия компетенциями, поэтому посмотрите, это тоже один из способов войти в проект без денег, но фактически вы инвестируете свое собственное время и получаете контроль над активом определенный. И наконец, девятый пункт, который я хотел бы разобрать подробно, это частный инвестор. Это на самом деле очень частая история, когда инвестор заходит своими деньгами, рассчитывая получить значительную часть прибыли. Причем мы давайте сразу будем отличать. Есть история с займами, когда вы берете деньги, например, под 2-3% и инвестору, в принципе, не сильно важно, под что вы их берете, ему важно, чтобы он мог вернуть свои деньги, это первое, да, в случае, если вы перестали платить, чтобы вы платили стабильно, он посмотрит на ваш проект, на вашу финансовую модель, ему важно, чтобы, ну, примерно посмотреть, а сможете ли вы поплатить за эти, за свои обязательства или нет, и, соответственно, что произойдет, если не сможете. И если вас интерес именно привлечь частного инвестора, я подобрал для вас 5 конкретных вопросов, которые мы прямо сейчас разберем. Поэтому обязательно, как обычно, палец вверх авансом, пишем комментарии и смотрим это видео до конца, Подписавшись и нажав колокольчик. На самом деле по привлечению инвесторов я хотел отдельно прямо остановиться и следующие три минуты рассказать, какие пять вопросов вам нужно подготовить на них ответы, для того, чтобы повысить шансы на привлечение инвесторов в свой проект. Потому что это одна из самых частых форм финансирования проектов в сфере инвестиций, когда вы находите партнера, который берет с вами вместе риски, который понимает то, что это не займ, но при этом он понимает, что тело инвестиций может сократиться при каких-то условиях, но при этом он рассчитывает на значительную часть прибыли. Например, 50 на 50 схема часто работает, либо 40 на 60. Все очень сильно зависит от проекта, от вашего опыта, от количества денег, которые вкладывает инвестор. Часто бывает схема, например, когда сначала выплачивается все тело инвестиций. Например, пока инвестор не вернет свои деньги, он получает, например, 90%. 10% получает организатор и после, например, уже работать 50 на 50, то есть все эти схемы, они работают очень неплохо и вам нужно понять, что когда вы приходите к инвестору за инвестициями, ваша задача больше даже не проект ему продать, не свою идею, а дать ему понять, как он сможет на этом заработать, сколько он сможет, как он свои деньги не потеряет. Итак пять конкретных вопросов, на которые вы должны ответить. Потому что мне часто пишут в директе люди, мне нужна помощь в привлечении инвестиций, мне нужно там привлечь деньги на свой проект. И ты начинаешь задавать вопросы, простые вопросы, и они уходят на вечное обдумывание. То есть просто человек пропадает. Ты ему спрашиваешь, скажи, а как я не потеряю тело своих инвестиций? И все, человек пропал. К сожалению, такие бывают, но я уверен, что у вас совершенно другая история. поэтому Ответьте на эти вопросы, если вам, например, нужна помощь с инвестициями, я могу вложить деньги в ваш проект, и просто напишите мне в директе, но подготовьте инфузор ранее, пожалуйста. Соответственно, первое, что конкретно вы предлагаете? Предлагаете ли вы займ, либо долю в проекте, либо долю в бизнесе, либо долю в денежном потоке без получения доли в бизнесе? То есть, какое конкретное предложение? Второе это максимальная и минимальная сумма инвестиций. Сколько денег минимум вам надо, сколько денег максимум вам надо и в, как, в течение какого времени. Как и сколько я смогу на этом заработать. То есть я должен понимать, какая моя будет в этом выгода. Не просто, ну скажите, на каких условиях вы готовы мне дать. Нет. То есть конкретно и понятно какая схема работает. Вопрос номер два, это дилайн. Когда нужно принять решение. Например, если это торги по банкротству и, например, принятие заявок идет до определенного числа, это нужно сразу совершенно четко обозначить, тогда время будет играть решающее значение. Сразу скажу, если осталось два-три дня, просто успокойтесь, расслабьтесь, потому что в течение такого времени, особенно на большую сумму, никто решение принимать не будет. Если дилайн по проекту значительно меньше там двух недель, все, забудьте, просто расслабьтесь, это возможности века будут приходить к вам каждый месяц. Просто найдите новую возможность. Следующая, третья – это защита тела инвестиций. То есть, как я не потеряю свои деньги? Есть ли залог, есть ли обеспечение? Либо есть ли какой-то механизм внутри проекта, который гарантирует мне, что я не потеряю эти инвестиции? Возможно, какой-то запасной вариант. Например, мы купили актив, у нас есть основная стратегия – это распродажа его частями, но если у нас не срастается, если мы зависаем на этапе документов, мы, например, делаем ремонт, откуда мы возьмем деньги на это, соответственно, делаем ремонт, либо часть недвижки закладываем и начинаем это делать Задавать. То есть нужны либо запасные стратегии, либо залог или обеспечение. Это вопрос номер три. Защита тела инвестиций. Вопрос номер четыре. Это срок сделки и доходность. То есть когда я выдаю сделки, какая доходность у меня будет по году, либо за всю сделку. Это тоже нужно понимать. И пятый. Пятый вопрос. Выход из сделки, допустим, там он, смотри, мы могли купить, продать, мы рассчитываем там, что мы это сделаем там в течение трех месяцев. Если это не так, то должен я понимать, какая ликвидность, то есть как я смогу зафиксировать прибыль и выйти досрочно, есть ли такие истории или нет. Если вы ответите на эти пять вопросов, вам будет гораздо проще общаться с инвесторами, можете написать мне в директ я с удовольствием посмотрю на ваш проект, дам обратную связь, что докрутить, и в целом, мы, если проект действительно достойный и он, вы считаете, вы в нем уверены, то мы с удовольствием вам поможем. Если это видео оказалось полезным, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, пишите в директе, предлагайте свои проекты, увидимся в новых уроках. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов и не забудьте нажать кнопку «Подписаться». После этого напишите мне в директ.